Здравствуйте! Сегодня будем готовить рыбу в фольге. Рыба в собственном соку. Это скумбрия и минтай. Положим ее в фольгу, залили горлодером. Вот такой горлодерчик. рецепте я раньше показывал, как делать. Если нет горлодера своего, то можно купить аджику кавказскую или грузинскую аджику и натереть. Но, так как у нас свой горлодер, мы горлодером это залили. Посыпали приправа для рыб. Есть такая приправа для рыбы. А если у кого нет такой приправы, то исходя из того, что есть дома, любые вкусовые ингредиенты можно добавлять сюда. Если приправу ложим, то соли не надо, потому что в этой приправе уже соль есть. А если приправа сухая, без соли, то необходимо эту рыбу еще посолить под своему вкусу. Дополнительно можно положить еще и овощи, картошка, лук, морковь или что-нибудь другое. Каждый по своему вкусу. Кто что хочет. И теперь будем заворачивать эту фольгу. Вкусовые качества каждый под себя подстраивает. И соль, и все остальные ингредиенты под себя подстраиваем. И закрыли эту фольгу. И теперь будем ставить это на выпечку в духовке. В духовке будем задавать программу при температуре 200 градусов. И где-то 40 минут будет. Многие, может, скажут, что много. Нет, она зато вкусная будет. 35 пробовали минут ставить, она не то. 40 нормально будет минут. Итак, будем ставить сейчас в духовку. Теперь эту рыбу будем ставить в духовку. Ставим температура 200. Температура 200. И режим включения. Все. Она у нас работает. Включилась. Верхняя и нижняя тены включены, чтобы сверху, снизу шло тепло, жарко. Через 40 минут будем ее вынимать Итак, будем ждать, когда наша рыба спечется Выключаем духовку Прошло 40 минут Сейчас будем доставать нашу рыбу Аккуратненько берем прихваточки, Чтобы не обжечься, потому что здесь очень горячо И так понесли ее в другое место Вот достали рыбу Сейчас мы глянем, что здесь у нас есть Открываем фольгу Ох, как вкусно пахнет. Вкусно, какая красотища здесь внутри. Сейчас мы поближе это все наглядно глянем. Аромат рыбки. Вот, видимо, она как хорошо пропеклась, вкусно, пар идет. И аромат это не передать. Очень вкусная рыба. Ну вот и все, наша рыба готова. Всем приятного аппетита! Каждый может приготовить в своих домашних условиях тоже такую же рыбу. может еще и даже и вкуснее. Каждый готовит рыбу под свой вкус, подстраивая под себя. Ну вот и все. Кто желает получать известие о добавленных мною новых видео или узнавать, что творится на моем канале, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха и удачи. Всего доброго. До свидания.